Небеса, небеса, дайте силы бродяге, Небеса, небеса, я еще не устал, Я еще поживу в этой вечной бодяге, где упрямая, Грубо править свой бал Я еще поживу В этой вечной бодяге Где упрямая ложь Грубо править свой бал Небеса, небеса Вы меня не оставьте Дайте силушки мне чтобы крест свой нести Небеса, небеса Вы меня не бросайте Чтоб мой голос не стих Посредине пути Небеса, небеса Вы меня не бросайте Чтоб мой голос не стих Посредине пути Небеса, небеса. Защитите от горя, От предательства, Боли и колотых ран. Удержите меня От неравного боя, Где противники мне Бесконечный обман Удержите меня От неравного боя Где противники мне Бесконечный обман А устану я вдруг Я упав на колени Посмотрю в небеса у последней черты. Заберите меня, Где не черные тени, Где все ангелы в белом, Где царство любви. Заберите меня, Где не черные тени, где все ангелы в белом, Где царство любви. Небеса, небеса, Дайте силы, бродяге, Небеса, небеса. Я еще не устал, Я еще поживу в этой веке. Где упрямая ложь Грубо править свой бал Я еще поживу В этой вечной бодяге Где упрямая ложь Грубо править свой бал